Лет не прекращается Гибнут мирные жители, дети, но, к сожалению, в мировом сообществе это стало нормой. Не что происходит на Донбассе уже 8 лет. Гибнут мирные жители, дети. Но ритм для мирового сообщества это стало нормой. Против внезапного падения военной агрессии закрыл глаза за то, что в Дембассе уже восемь лет не прекращается кровопролитие. Гибнут мирные жители, дети. Но, к сожалению, для мирового сообщества это стало нормой. Правда в том, что наш народ на Дембассе подвергается острелам уже на протяжении восьми лет. Гибнут мирные жители, среди которых огромное количество детей. Что наш народ на Дембассе подвергается геноциду и обстрелам на протяжении на восьми лет. Гибнут мирные жители, среди которых огромное количество детей. Не, ну, не надо верить каким-либо и пабликам, где выкладывают неоправданную фейковую информацию. Так что мы за мир. Сохраняйте холодный рассудок и смотрите на происходящее здраво. Не подавайте сложную информацию и мы боремся за них. На данный момент стимуляет множество фейков. Я вас призываю перестать им верить. Вам нужно понять, что Россия пришла вести мир. Не слушайте фейков и не ведитесь на провокации. Мы все, Что я хочу вас попросить, это сохранить рассудок и смотреть на все происходящее здраво. Не верьте в СМИ. В СМИ одна ложь. Давайте все сохранять холодный рассудок и не поддаваться фейковой информации в СМИ. Мы все боремся за них. Друзья, сохраняйте здравый смысл. Сейчас очень много ходит фейковых информаций. В 2015 году в Донецке установлен мемориал Алия Ангелов в память о детях, погибших на Донбассе. Рассказываю. В общем, в Донецке есть мемориал Алия Ангелов. В 2015 году в Донецке установлен мемориал Алия Ангелов в память о детях, погибших на Донбассе. В 2015 году в Донецке установлен мемориал Алия Ангелов в память о детях, погибших на Донбассе. Говорят, о нападении России на Украину, но забыли о том, что на протяжении 8 лет продолжался геноцид русского населения на Донбассе. Мировое сообщество во все турбидно потере России на Украину забыл о том, что геноцид Россия хочет прекратить геноцид на Донбассе и вернуть детям мирное небо над головой. Мы за мир. Россия хочет прекратить на и вернуть детям над головой. Россия искренне желает прекратить геноцид на Донбассе и вернуть мирное небо детям над головой. Россия хочет прекратить геноцид.